пока занимался своими делами пропустил поклевку вернее даже не пропустил а пропустил заснять эту поклевку то есть была небольшая поклевка на правую нашу удочку Но это конечно не то о чем я вам говорил вперед такие поклевки делает небольшая рыба вот, она даже, наверное, и сидит здесь. Ну, как говорится, с чего-то надо начинать. Начнем с этого. Будем вываживать данную рыбу. Я вам покажу, что это.